всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу как меня многие просили как на скажем так как интересных алгоритмах как x11 там скрипт настраивать и запускать майнер в общем покажу на примере монеты asset как настраивать и запускать в общем скачали мы кошелек допустим да под винду кошелек у нас скачивается но у меня он уже скачался, поэтому мы его еще раскачивать не будем. Что мы делаем дальше? Есть пулы. Из этих двух пулов я по крайней мере использую пул 2, скажем так называется. В общем, пока на этом остановимся. Что нам нужно? Есть кошелек. Мы его запустили. Сейчас у нас он синхронизируется. Пока у нас кошелек синхронизируется. Мы вытягиваем отсюда адрес получения, копируем адрес. Берем, заходим, скажем так, в майнер. Я его скину, будет под видео в описании. Он так и будет там называться. Ну, это как бы SG-майнер под X11. Здесь уже есть настроенный батник. Но вы его под себя сейчас можете настроить. В общем, что мы прописываем? Что у нас в строке идет? sg -miner, Потом черточка K, то есть Kernel. Потом у нас Stratum идет, куда мы подключаемся к пулу. Прописываем порт. Вот у нас здесь порт написан какой. 35-33. Мы к этому порту подключаемся. Дальше мы пишем, типа, где users номер кошелька. Вот я его скопировал, взял сюда, еще раз вставлю этот же кошелек. Ну а дальше там в зависимости от пула, можно там добавлять, уставить точку, писать, допустим, любое название. Можно и не писать его, это как, смотря какой пул. Ну, у меня просто так всегда стоит и как бы нормально. Потом дальше у нас идет пароль. Пароль у нас стоит, как бы, asset, как бы тикет. В некоторых случаях там еще ставится, вот так вот пишется, типа... С равно, там может быть даже в скобочках. Ну, здесь оно работает и без скобочек. В общем, все отлично. То есть пробел, Ацет. Дальше мы выставляем интенсивность, смотря у кого какая карта. Ну, данный пример будет происходить на видеокарте RX 580. У меня сейчас пока одна карта подключена в данный момент. И она у меня сейчас зашита в, стоки, в стоковый биос получается. То есть просто как бы покажу для теста запущу. Ну как бы сами понимаете. Она мне сейчас не будет показывать там колоссальных результатов. Ну остальные настроечки, в принципе, как бы уже по карте будете смотреть, что там дальше как настраивать. По крайней мере Интенсивность регулируется, допустим, здесь там 16 ставим, там я не знаю, ставим 20 там, любую. То есть, сами уже выбирайте. У меня пусть пока стоит 16, потому что у меня еще с этой карты параллельно и будет захват с экрана, и будет записываться. То есть, вписали кошелек, вписали тикет, выставили сложность, сохранили и просто запускаем. И сразу у нас потом все монеты будут приходить на кошелек. То есть как бы здесь ничего сложного в этом нету. Это так, чисто ради интереса я запускаю сейчас на карте. Не на прошитое, ничего. Ну вот это мне постоянно из-за майнера бывает такое выстреливает. Сейчас он про прогрузится в майнер. Подождем. И тут конечно скорость сейчас будет смешная, потому что не зашита и интенсивность не та, которая как бы нужна стоит. Карта как бы сейчас не настроена под майнинг. Температура, конечно, сейчас будет большая мне показываться, но тем не менее, пока я даже тестировал сейчас вот на именно на одной видеокарте, у меня уже буквально за несколько минут теста уже немного прилетело монет. То есть, и в принципе, даже если нормально настроить все, можно будет запустить даже с видеокартами, можно немного накосить монет. Ну, а потом вы уже сами, как правило, знаете, что с ними делать. Так что, вот такие вот дела. Сейчас у нас он грузится. Ждем, показывает, какая сложность, какой хэшрейт у нас. Вот у нас по графикам начала ползти вверх. То есть, как бы все запустилось, все начало работать. Сами понимаете, скорость смешная. Здесь должно совсем другое все показывать. Просто карта не зашитая, не перепрошитая. И на ней нет никаких, скажем так, настроек. Значит, просто как в стоке у меня. То есть, если это все зарядить в риг, все правильно сделать. В принципе, мощности будет показывать хорошие. И греться она как бы особо там сильно не будет. Если у вас видеокарты хорошие, с хорошим охлаждением монетки потом будут сюда потихоньку тик тикать капать но вообще сами понимаете можно подрубить на Hash. на Hash довольно-таки быстро и хорошо накрутит монет но опять же если у кого есть риги никто никто не хочет тратить бабки в зависимости от сложности смотреть какая сложность на монете то есть стоит допустим заходить или нет так что такие вот дела ну в принципе, попробовать можно, если вылавливать моменты, когда сложность падает, либо подрубать на схэш. Как мы видим, показатели хоть у нас и небольшие, ну в принципе, все работает. Так что, если будут у вас еще вопросы, там допустим, по другим майнерам, я имею в виду по другим алгоритмам, пишите как бы в комментариях, интересуйтесь. У меня есть довольно-таки немаленькое количество майнеров разных, они у меня уже заархивированы. Если что, обновлю ссылки, по новой позакидываю, и будет все отлично. Это SG-майнер у меня был под красные. Также используется под зеленые, только там используется CC-майнер. Пример батника примерно такой же, ну, примерно точно такой же. Там ничего особенно там не меняется. На зеленых намного проще настраивать и запускать, так что, думаю, с этим проблем не будет. Ну, мужики, а пока у меня на этом все. Монетка у нас крутится подписывайтесь на канал поддержите лайком кому было интересное и полезное видео меня а пока на этом все давайте всем удачи всем пока